Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. Мануальный массаж, он не классический массаж. Он все-таки более серьезный, более с глубоким применением и сразу с на костно-связочный аппарат. Мы сразу декомпрессируем человека и таким образом мы подготавливаем его к мануальной терапии. Официально мануальная терапия у нас вот, мануальная терапия в рейтинг профессии вошла буквально недавно, где-то ну лет, наверное, 18, может уже 20 назад. А до этого были костоправы, были ну, в каждой, наверное, селе. Ну, это же и древняя профессия, то есть всегда, всегда где-то в селе находились там бабушки-дедушки, которые правили тело человека, да, вот этими методами костоправскими, когда едет хруст такой, да. Сейчас это все взято под эгиду официальной как бы науки, да, и пока не получится штамп медицинского образования, Образование по э, нервологии, да, ординатуру надо будет сдавать, вас не примут на работу как, как мануального терапевта. На самом деле все гораздо проще, чем вот это все, весь этот официоз. Э, человеку причинить пользу достаточно проще, чем причинить вред. Понимаете, вред это, чтобы там что-то случилось, хрустло не так, или там многие люди боятся выйдет от э, такого терапевта вот такой кривой будет так ходить. Это на самом деле какое-то, э, ну, это надо прям навредить человеку, надо прям как-то, не знаю, по колено сломать, что-нибудь такое вот, раскрутить, там открутить ему, голову открутить, на место поставить, закрутить и неправильно прикрутить. Э, Но ну, это на самом деле, это прям вот надо постараться так сделать. А мы работаем легонечко, там на самом деле доводим тело до расслабления. потом Мягкое движение, Мягко сворачиваем, да, да. легкий хруст, <с не <с сворачиваем, <с кстати, не, неправильный не глагол, слушай. а правим, правим. И, соответственно, поэтому э, я это иногда называю коррекция, э, потому что ну, терапия, это, прям, это конкретно лечение, да, дословность перевести с латинского, все-таки это коррекция тела человека, да? мы корректируем его э, кривизну относительно оси позвоночника, да? чтобы ровно стояла челюсть, череп, глаза на одном уровне были, шея, позвоночник ровный, да. Если боковое искажение вот в такой плоскости, да, это у нас называется фронтальная плоскость, вот когда мы спереди смотрим, да, то вот такое искажение позвоночника это сколиоз называется. Если смотрим в сагитальной плоскости, когда тело человека делится на лево-право, да, то тут вот искажение есть лордоз, кифоз, лордоз, кифоз. Он может быть спрямленный, например, лордоз, да, То есть это, это естественно. Чем отличается лордоз от гипоза? Ну, это естественные изгибы позвоночника для того, чтобы он пружинил. Ну, в отличие от животных, прямоходящие, физикально стоящие, и на нас давит груз. Сумки носим, рюкзаки тяжелые, да? атмосферный столб у нас давит. Там кто-то говорит 18 килограмм, кто-то больше там, говорит килограмм. Постоянно у нас ударение с землей, прыжки вот эти, да, это все постоянно... Компрессируются вот эти диски. Они смещаются, так? Немного? Не значит в смысле, что прямо смещаются, просто компрессируются. Они могут Перетирается, там раскручиться. Да? могут да, перемещаться, да, да. да, сначала это протрузия, потом грыжа э, остухондроз начинает развиваться. Э, это все с годами происходит. вот, и вот и... они приминаются, приминаются, если ничего не делать, то начнут как раз что-то перетираться. Да, а да, если да, постоянно да, да, их выпрямлять, да. назад да, ставить, да, да, он они начнут с... сильно Вокруг самого позвоночника, позвонка. сейчас покажу, видно будет. Сам позвонок, он такой цилиндрической формы. Вот, не знаю, видно туда, да? Mm -hmm. Вот. А между ними голубые вот эти вот зеленоватые платья. Вот вот как рука. Да, да, да. Ну, вы может, видели, может быть, я не знаю, там, баранину резали, может, видели, да, такие же позвонки у всех животных, да. Ну, кстати, вот у животных нету таких проблем, как у человека. Потому что они не прямо ходячие. Да, именно поэтому. У них нету сколиозов, у них не бывает грыж, у них не бывает там других каких-то там искажений в позвоночнике, да. Ну, если уж про эту тему за, зашли, зашла речь, да, то это здоровый позвонок, вот он цилиндрический, да. При остеохондрозе начинают образовываться остеофиты, как бы у позвонка начинают вылазить такие шишечки. И эти шишечки так начинают... Такие да, свойство этого организма, ну, чтобы не больно было, чтобы на кости? Пока да? еще не об этом речь, пока просто отложение солей, так а, скажем. Да. Вокруг костей, вокруг суставов они начинают складываться. Это соль, соли кальция, да. то есть э, натрий кальций. И, соответственно, вот они не дают нормальному прохождению питания в диске. Да, И они начинают иссыхаться. Вот эта протрузия, да, он начинает сохнуть, расплющиваться. Пульпозное ядро начинает выдавливаться в бок. И вот момент выдавливания здесь показан. Видите, красненьким, да. Угу. Вот. Это уже грыжа. Как правило, если в позвонке, вот поясничном, да, они самые толстые, выдавилось миллиметров на четыре 5 это еще не грыжа это протрузия называется протрузия предвестник грыжи если выдавилось больше да то э, это уже грыжа считается грыжа может быть 11 12 миллиметров понимаете то есть она между позвонками выдавливается, выпячивается то есть дословно грыжа это выпячивание и потом провисает это уже секвестрированная грыжа в таком случае вот, мануальную терапию опасно делать, вообще не рекомендуется. Да, ее передавить совсем. может да, ее можно, ее можно там, она может отколоться. Пульпозное ядро – это жидкая такая субстанция, похожая на белок яйца. Она вытечет, и, соответственно, это будет токсическим окружением для тканей. Для окружающих тканей. То есть будет еще боль, боль еще больше усилиться. Эти осколки от диска тоже будут там -то плавать, царапать окружающие ткани. Не дай бог еще нерв какой-то там поцарапают, да? то человека будут вообще есть, с нельзя, да? кранты. Да, с грыжей надо, надо все а аккуратно. А человек в любом случае знает, что она у него есть, она болит? Да? Или нет, а, может, не, не всегда ли? болит, не всегда грыжа болит. Болит, если только она упирается в конкретный корешок нервного вот, у нее желтеньким показано. Есть, да? перед манипуляцией надо как снимок, что ли, делать? Да, желательно да, передостеречься, попросить человека, чтобы... Но она все равно как-то, наверное, дает о себе знать эту грыжу. Хоть нет-нет, но побаливает. Ну, как правило, человек да, об этом знает, он говорит сразу. Соответственно, с этой зоной работаем аккуратно. Но Я вам скажу, что не так страшно, черт, как его малюют. Б такая большая грыжа, тем более секвестрированная, это человек уже проблемный, он уже еле ходит в этом, с этим местом. Да? Он про это знает, естественно. У него есть МРТ, пусть приносит к вам МРТ. А если маленькая, рентген, то по сути ничего страшного не будет. От манипуляции наоборот будет, да. на место встанет. Да. Ну, по сути, значит, можно и по, делать кого По сути, манипуляция будет у нас только на растяжение. Мы mm -hmm. растягиваем эти суставы, декомпрессируем, то есть наоборот, перевода компрессирует, mm -hmm. вот а мы декомпрессируем. Вот прям просто нажать будет. Да, да, просто нажимать то, нельзя. То, именно вот, вот, ну, вот в месте. Правильно mm -hmm. говоришь, да, это наша техника безопасности. Mm -hmm. В этом случае мы не жмем. В этом случае просто проверяем у человека воспалительный процесс, есть или нет. Это, как правило, надутые мышцы, то есть организм создает корсет мышечные, чтобы обезопасить. То есть он думал, что он обезопасил, обездвижил как бы, эту зону, да. А на самом деле эти мышцы, они же сокращаются. То есть что, что такое напряженная мышцы? Ну, как вот бицепсом мы работаем, да? Вот он сократился, сжался. Раз он сжался, а их тут много-много вокруг позвоночника таких маленьких мышц, они вот как бы его начинают спрессовывать наоборот еще больше. Понимаете, грыжа еще больше выдавливается. Вот это допускать нельзя, поэтому самая главная работа это с мышцами. 80% случаев грыжа из-за воспаления мышц, спазмов, опухолей там всяких и так далее. Да? Поэтому наша работа, прежде всего, массажная. Это надо будет разогреть тело человека массажем. Где грыжи, кстати, греть нельзя, там просто растягиваем. Я имею в виду для тех случаев, когда это именно мышечное воздействие. Мышцы сдавливают, и нервы они не сдавливают, и повернут позвонок могут. То есть за счет мышц с одной стороны, они гипертонусе, с другой стороны гипотонус расслабленный, да, поэтому с этой стороны перетягивают, вот и получается склеоз, когда вот так вот в бок mm -hmm. тянется, тянется позвоночник, да? Или или один позвонок ротация, он разворачивается. Вот, У ну, можно по... один вопрос? Ну, спрашивайте. А можно ли грыжа стой сравнить? Вы говорите, вот жидкость? Сравнить? Нет, нельзя. Это, не кис... это нет. то есть не то, да? Нет, нет, нет, нет. не то. А ну это все, это буду... еще может быть, но это все другие названия. Вот сам диск это фиброзное кольцо, оно очень плотное. надо я могу нарисовать сейчас. Вот позвоночник. Да? Это не диск, а... Сам цилиндрик, вот этот бочонок с позвоночником да? Вот между ним находится вот это Пульпозное. вот фиброзное кольцо да, Оно как сеточка такое, плотная Как знаете, вот шланги водопроводные такие есть Металлические сеточки так, переключены вот Но это такое... у здорового человека У здорового человека, да, оно плотное у -у. Внутри гульпозное ядро вот Там же, нерв, да? Нет, там нервов нету там ничего не болит, вот оно, она так пружинит, понимаете, должно а быть да? вот тут как раз, по обе стороны, да? Ну, если вы хотите <с так <с понять. Но Нет, я просто... Вот то, что мы сзади щупаем, это не позвоночник. Для позвонков дощупать нельзя. И бывают такие, э, приходят ко мне и говорят, ой, мне там кто-то э, нащупал грыжу и вправил ее. Тогда, понимаете, пальцем, во-первых, не залезешь, нащупать ее невозможно, вот туда, понимаете, это сантиметров, в пояснице особенно, сантиметров 5-7, в глубину, значит, да, через вот ткани, это, через мышцы, да. через жир, там, другие ткани, туда вы пальцем никак не залезете, понимаете, никакими инструментами не залезете, и некоторые говорят, он мне вправил грыжу банками, банками, как бы вытянул туда грыжу назад, ну, то есть, исправил, тоже чушь несусветная исправить на место, да, ее, поставил? Ну, не ее поставил мышцы расслабил угу. мышцы отпустили натяжение спало и, и позвоночник расслабился вот самый расслабленный позвоночник у нас знаете когда бывает у человека Разбим. нет никогда не угадайте на смертном одре когда мы уже в моге лежим а, ну потому что человек увеличивается в этот момент на 5-7 сантиметров в длину Представляете, это вот он всю жизнь ходит, зажатый, представляете, вот такой вот скомпрессированный, э, всю жизнь, и, и как бы к этому привыкает, не замечает. У меня там всякое всяко разное, вылазит не только грыжи, да. Э, поэтому наше призвание помогать людям жить mm -hmm. дольше, и дольше быть счастливыми и здоровыми, да, постоянно вытягивая, декомпрессируя позвоночник, да, ну не только позвоночник, кстати, все суставы, и плечевой, и тазобедренный, и, а вот, э, и с черепом. Тоже, базовый блок, это вот. Это сжатые тем... мышцы. Это мышцы, да. Это именно мышцы. Ну, то есть это тоже решает. Вот эти манипуляции могут а -а -а. Смотрите, это, то... иногда первичный именно массаж. Нельзя делать э -э, мануальную манипуляцию на, э -э, на холодное тело. Ну, а, во-первых, не, не получится, да? Нет, ну, это понятно, У людей. А многие наоборот будут еще зажиматься, так дергаться, понимаете? И вы ему наоборот еще повредите, потому что еще спазмируется еще сильнее. Вот надо человеку подготавливать, вот этот процесс подготовительный идет, чтобы сделать такую же серьезную манипуляцию с тазом. С ногами там. Выровнять ноги ему, да, поставить таз, крестец на место, там крестец может быть тоже повернут вот так вот и вот так вот в разных плоскостях. Мы сейчас это будем щупать, проверять mm -hmm. друг на друге. А, ну вот вы немножко. Я подозреваю, что меня не У меня челюсть. Таз, вот здесь еще вот сюда я знаю все чем у меня есть. Сейчас прощупаем. Пропальпируем. Да, многое можно определить, как бы предсказать, с методом пальпации, прощупать, да, и все, и все понять. Иногда нам не нужно, да, для хороших специалистов. Но это ваша техника безопасности. МРТ и рентген все-таки просить у людей, мало ли что у меня там еще есть. Может рак позвоночника, понимаете, может быть гимонгиома, это кровеносный сгусток где-то тут. Может быть, ну все что угодно. Вот я начал это с чего? Естественно, изгибы, да? лордоз это вперед изгиб, шея должен быть вперед. В ну, вперед должен быть изгиб, да, а э, грудной отдел назад изгиб, да, это кифос называется. Такая круглая спина, да? да. Этот э, копчик, крестец, это тоже кифос Если идем выше, то череп назад тоже круглый, неспроста, это тоже кифос Если так уж. Все, закругление это кифос, остальное лордос. Да, вперед лордос. Если уж так дальше пойти, то у нас получается. Вот видите, череп это тоже кифоз. Вперед шея пошла Лордос. Спина кифоз, Поясница Лордос. Крестец кифос Коленки согнутые. Это Лордос. Кифоз никогда... – выпуклая, а Лордос пуклая. Да, да, можно так сказать. Ну не впалая. Просто назад, либо вперед. На коленках мы тоже не стоим никогда ровно, по стыке смежи, да, Мы всегда как-то там покачиваемся, вот они согнутые, чтобы держать наш организм. Это тоже лордоз. Пятка выпирает, это кифоз. Стопа должна быть без плоскостопия, согнутая вот стопы, да? это лордоз получается. И большой палец на ноге, это тоже лордоз. Да? То есть она, начиная с большого пальца, весь организм себя выравнивает. И очень много зависит именно от стоп, как выходит. ходите. плоскостопия можно избавиться? Да, можно. да, мы такие техники тоже будем проходить, э, избавление от пласткостопия. Ну, надо понимать, что не всегда у всех получается все сразу исправить, да, кто-то приходит... Ну, понятно, то, что надо чем, чем моложе человек, да, тем у него это все проще избавиться, даже, как говорится, на холодную можно сделать, там, подростку, mm -hmm. например, да, ну, или человеку там... Ну, без разогрева. Без разогрева, да. Что-то можно и так сделать. А Кому-то надо прям разогревать долго, даже несколько сеансов, пока мы дойдем до того, чтобы что-то там наконец-то встало на место и хрустнуло. Ну, чтобы расслабить мышцы, да, все, да, чтобы да, да. там уже можно было работать. Как бы. Да. И вот получается, когда мы смотрим на рентгене, у нас начинаются вот тут затемнения такие видны. Это вот начинается откладываться кальций, остеохондроз. Собственно говоря, уже начинает образовываться. Дальше начинают появляться наросты вот такие. Понимаете, если вы будете там манипуляцию делать, это нарост может и отколоться. Ну, это, честно говоря, маловероятно. Пока не здоровый как бы, защитные функции, оно пытается, где то, что облеплено вот этим кальцием, пытается держать лучше да, этот позвонок? Он вот эти вот... Нет, я бы так не сказал, не держать. Он наоборот позвонок сыхают, потому что отсюда питание к нему не поступает через сами позвонки. И он Или начи... оно просто они выдавливает это все. А он ну, начинает сохнуть, да, он начинает раскручиваться, трещины а -а -а, появляется. А типа выходить оттуда из этого. Да, он, он выдавливается. Ну то есть грубо говоря был вот такой, да, и вот туда оно начинает давить, и оно начинает вылазить. Да-да-да, правильно показала. Появляются Я там всякие так с словами, чтобы... трещины в нем появляются, понимаете? И вот он начинает еще больше сохнуть, сохнуть, сохнуть. Ну, там есть первая, вторая, четвертая стадия. Я сейчас просто не хочу mm -hmm. там У нас немножко сокращенный mm -hmm. урок. А... В итоге доходит до того, что вот эти вот остеофиты начинают сращиваться с друг с другом. Понимаете? делес уже называется и позвонок сегмент позвоночник становится неподвижный это вот как бабушки доходят уже вот да, совсем не да. могут да, да сегмент это два позвонка почти. и между ними диск да это уже бабушки вот эти ходят это вот уже возраст сюда когда там после когда уже 60, росло, 80, сделать уже? ничего нельзя сделать сюда лучше не соваться не соваться если диск выдавился например назад и провис хотя мы говорим, это секвестр да так он провис на. И марта это будет видно. пульпозное ядро вот сюда вытекает. И, соответственно, это опасно, потому что может надломиться, да, и вычесть окружающие ткани. И там кусочки тоже будут болтаться. Если уже один тут это получается смещен, ну, как он вот так вот сделал все, да, то все уже без толку. А yeah, уже это, уже это уже, да, это уже человек надо будет на операцию посылать. А то, что мы занимаемся, это до операции, uh -huh. да, в общем-то, оберегаем человека, чтобы он не дошел до этого состояния. То есть да, наши методы называются... Предотвращение. Предотвращение. И на ранних стадиях. Консервативные методы, да, на ранних стадиях, да. То есть если говорить про лечение, то да, на ранних стадиях. И давайте... после какого лучше не делать? Возраст? Ну, смотрите, это все зависит от, от самого состояния. человека, да. У меня есть и бабушки, которые... Но на говорят. снимках это будет все видно, да, если вдруг... Да, будет. да. Ко мне... То, наверное, нет. один пошел вот так в сустав. Бабушка все. 83 года ходит, я им тоже делаю. Я просто думаю, да, поеду. Бабушке сделать стоит Гораз, или стоит? мягче, да. Но лучше не стоит. Желательно человеку где-то там после 55-60 лет это все, вот уже такие вот эти хрусты, это все опасно, потому что хотя бы этот кусочек остеофита может колоться. Ну, либо снимок, да, сделать, если уже... Да, да, да, палец. да, посмотрим снимок, да. А вот молодым там лет 20-30 практически безопасно. Ну и, соответственно, чтобы все было безопасно, э, давайте напишу такие некоторые основные принципы. У нас люди, да, пока не заболеть уже, что уже mm -hmm. этот не идут никуда. А вот это плохо, да. Надо идти до того, как заболело. Тут только как прям совсем острая боль стала, потому что иначе дойдет до такого, до операции. Значит, основные принципы, это, значит, ну, давайте так, без МРТ не делаем. МРТ- это когда в капсулу заезжает человек, да? Да. В... Без сквозняков помещение должно быть. Очень опасны человек. Вот вы его разогрели же сначала, да? Что-то повернули, у него там мышцы приняли новую форму, и они немножко, ну, немножко неудобно, Да, он только выйдет на улицу, там продует все, до зажмется и все, и там схватит, еще хуже даже будет, а он будет думать, что это вы ему навредили, понимаете? Поэтому всегда предупреждать человека, одевайся до шарф после того, как от меня уходишь, там, да? А еще лучше минут 40 посидеть в тепле, попить там горячего чаю, да, после этих процедур. А, ну, опять же, если вы работаете здесь ну с детьми на, на пляже, патрия. то там совершенно другая ситуация, да. Это про, про сложные случаи. Mm -hmm. Да, и во время массажа тоже пока вы делаете, чтобы, чтобы все форточки хотели... были закрыты. Да. Нет, я имею в виду, что после этих манипуляций он не пошел еще на какой-нибудь массаж, чтобы там мы не намяли что-нибудь. <сас> да, да, желательно. назад не поставили. Желательно, да, недельку выделить без массажа после этого. Так, значит, э, э, на разогретое тело. Потом э, без лишних шумов. Имеется в виду громкие, если там спокойно, мелодичная у нас музыка релакции идет, да, то, в принципе, все нормально. Но чтобы не было и громких шумов, чтобы вы слышали, что дело производите манипуляцию и щелкнули там, где надо, а не там, где не надо, понимаете? Mm -hmm. Можете щелкнуть то, что нужно. Без громких шумов. У меня вот начали тоже кости просто так слышу иногда. Начали не сдавать звуки, это ничего. Ничего. Кому из вас Нет, у меня вообще вот, ну, я в последнее время наблюдаю, что у меня ну, что-то хвот. Что это нормально. Это нормально, хорошо. Это? Ну, хочется хрустность что-то там тянет, да там хрустность и пальчик. Раз. Нет, ну, бывает просто там что-то. Не Полегчало. То ли то ли оно, ну, нормально, ничего страшного. Раньше просто то я не замечала, то ли я раньше двигалась больше. Так, сейчас объедь у меня. Так, сейчас так, хорошо. так. Без лишних шумов с жесткой фиксацией. Ну, это я сейчас буду показывать. Uh -huh. То есть у нас должен быть подвижен только та часть, с которой мы работаем, ну, например, с плечом, да, uh -huh. вот показали. Вот. Плечо расслабленное. А все остальное тело должно быть зафиксировано. Для этого кушетка должна быть жесткая. Если делаете там на кровати, тогда должна быть тахта, не поминали... А еще лучше на полу, да, через там полос или коверчик, потолще, да. Но yeah. чтобы был упор, да. И если сидя делаете то там как правило вот таких специалистов там всякие ремни из которых одеваются там, на человека чтобы он не сполз да или мы подставляем колено об свое колено об свой живот держим да чтобы все остальные части тела не ходили ходуном только с той которой работаем только та часть расслабленная так звуков, звук, с звук, фиксацией ну, и, естественно, предупреждаем человека, то есть мы с ним должны разговаривать. Что может что-то там э, пойти, например, не так, да? Либо мы не до разогрели тело человека, да? Тогда отпустить его до следующего сеанса. То есть это тоже техника нашей безопасности. Да, нельзя делать на 100% сразу за один сеанс. То есть мы делаем то, насколько позволяют мышцы в данный момент, да? ну не разогрели, мы, а время вышло, например, да, то на следующий раз, либо еще раз, вот он не крутится, да, там голова, например, да, еще Дети, раз разогрейте, хруст, еще раз тогда растяните, надо греть, да? Да, да, да, то есть хруст не есть сама цель, то тогда надо еще раз растянуть, ну, может не разогреть, а да, может растянуться, потому что еще раз, потом довести до конца, может быть не в этой позе, в другую позу, да, не стоя так сидя, не сидя так лежа, да, не лежа на столе, тогда лежа на полу. Там есть много приемов, приемов там 128, например, да, э, вот они все, и нет из них ни одного универсального, чтобы прямо вот на всех срабатывало, да, на ком то такой прием сработает, на ком то вот три такие приема сделали, то есть уже расшатали, расшатали, расшатали, а потом э, пятый прием делаете, он, и уже встал. А всего сколько место. вот этих, вот, ну получается, челюсть, шея, верхние, Не спрашивайте, шея, не та... спрашивайте, вы так не сориентируйтесь, это сколько угодно может быть, ну вот крестец один. Только крестово-поддошное я, я имею в виду само место, которое нужно привести в порядок. С какими местами мы работаем? Вообще со всеми. Даже вот с мизинчиком. Понимаете? И, с, например, по говорите. Есть плоскостопие продольно есть поперечное. И с тем, и с тем мы работаем. Мы все косточки ставим на место. Так, ну я напишу, разговариваете. То есть вы предупреждаете человека, да? А может сразу не Да, э, во-первых, во-вторых, если там что-то пошло не так, например, э, то э, человеческий скелет, он как конструктор, да, ну повернули на ту сторону косточку, ну повернули потом в другую косточку в сторону, все нормально, да, чтобы он не убежал от вас. То иначе человек убежит, вам ничего не скажет, вы не будете знать, а он там про вас будет должность стук пускать где-то. Пойдет к другому специалисту, да, чтобы он вернулся к вам и вы доделали уже нормально в спокойном состоянии, без паники. Доделали до конца, да? Ну, то есть, имеете в виду, что что-то перекосило, не может перекосить так немного? Ну, И да. Надо... Например, не обратили внимания, там, он дернулся во время включения uh -huh. шеи, да? Или был позвонок, один повернут в эту сторону, другой в эту сторону, да? Uh -huh. Вы довернули вот этот, поворачивая, довернули второй еще дальше. И uh -huh. ему там передавил какой-нибудь э подключичный нерв. И потом можно сразу же его и, и, и, и это дает в руку. Mm -hmm. Да, да. Он может это не заметит сразу, да, потом пришел домой, а у меня там раз и рука не имела. А Вы, в принципе, объясняете, да, что надо просто в обратную сторону поставить и все будет нормально. Еще раз растянуть, да, еще раз mm -hmm. декомпрессировать, да. Может быть, вы не доделали, не предусмотрели. А есть такие, знаете, специалисты, которые уходят, э по пять минут они все делают на холодном Там толпа народу стоит. Он так, этому так хляст, этому так хляст, этому так хляст. Всем практически одно и то же делает, да? Он уже не обращает внимания, он не вовлекается в человека, в его проблему. Разговаривать и вовлекаетесь. Ну, ощущения, да, спрашиваем, где что, нормально. Да, обязательно спрашиваем. Да, Во-первых, вы... Во без... вы проявляете заботу, и человеку это приятнее. Во-вторых, он видит, что вы специалист, да? что вы как бы корректируете свои движения под конкретный запрос. Ну все же люди разные, да? Кто-то плотный такой, вот он вообще не продаешь, ему хоть, хоть кувалды бьют, реально, есть такие люди. А кто-то наоборот чуть нажался, чик чик чик чик И все так поставил, как знаете, как музыкальный инструмент такой человек. И все выровнялось. увлекаетесь в него проблему. Я напишу, да, не делайте на сто процентов. Сто процентов, это в смысле само нажатие, либо имейте виду комплекс этот? Комплекс. Mm -hmm. Чтобы не починить человеку mm -hmm. на сто процентов за mm -hmm. один раз. Вообще лучше потихоньку, да, работать, чтобы не такая перерывка? Лучше максимально все сразу сделать или? Нет, как раз не все сразу. Mm -hmm. Но как раз лучше делается там на 70 процентов. 70% за сеанс. И соответственно хруст это не самоцель. То есть у вас не должно быть целью прямо хрустнуть. Чуть-чуть потянули, уже хорошо, да, растянули мышцы. Чуть-чуть там, знаете, бывает такое, так что-то вот такое-то поскрипело, уже хорошо. Ну да, в смысле, если не ждать прямо, да, да, долбить, да. что этот Прям, не ждите, да, что у вас должен быть щелчок вот такой. Сегодня не вкусно, а завтра. Да. Ну, я там про проблемы не договорил. Ну, я думаю, МРТ покажет все проблемы и скажет, Да, если у человека болезнь Бектерева, то обычно таких не берем, нельзя. Это уже кальцирование идет этих связок и суставов уже не кости кальцируются, да, уже связки. Если болезнь форестие, это уже мышцы начали кальцироваться, представляете? Человек в итоге к старости покрывается корочкой такой костяной. Там уже вообще ничего не делается, но просто перелом будет, понимаете? То тут, тут мы ничего не делаем. Соответственно, да я просто по этому не, тут не писал, я там другой своей лекции вам еще пришлю по видео. Если у человека вывих, то есть все, что мы работаем, это под вывих, то есть сустав остался в своем, в своем ложе суставом, да? Он только чуть как-то развернулся, не так. А если он вышел за сустав, это уже вывих. Это тоже не делать, тогда это к травматологу. Такие люди, ну сразу заметно, он не сможет, например, бедро вывихнул, да? Он не сможет на него наступать. Он ходит с палочкой, с костылем, да? Или там одна женщина пришла, у нее прямо рука висит вот так вот. Я щупаю, она говорит, поставьте, поставьте, под что чем-то, массируйте. Я щупаю, говорю, да у вас вообще перелом. Как вы с ним ходите? Ой, я и не знала. Не места, как он нас Кстати, такие люди ходят, и не знают, что у них да, перелом. Я помню, в детстве, там, вот у меня там нога что-то, что-то, а! и я помню, тянет, я не вот так, чтобы она не стимус. Да, да, да, это можно делать, но ну, в детстве, там понятно, там все быстро заживляется, и подвижность сустава совсем другая, чем у стариков, дезинфицирования нет. Так, ну, соответственно, в принципе, можете зафиксировать, сфотографировать, если угу. кому надо, да, мы перейдем сейчас непосредственно к практике, дорогие друзья. Если вы нас только слушаете, то зря вы только слушаете и смотрите, вообще лучше приходите к нам сюда, здесь мы вас всему научим, Олег Лавгутин вам поставит руки Супер, и отправит вас с готовыми навыками в практику, в практику, к здоровым и довольным клиентам. Пока-пока, до новых встреч, друзья!